Всем привет, дорогие друзья, и снова-снова Барнфиндорс. -снова ну, с чем, с чем мы тут разбирались? Мы, по крайней мере, я как помню, в прошлой серии все продавали, все раздавали, и были в таком, сказать, немножко устрашающем месте. Но не факт, что устрашающим прям, но и не очень приятном. У нас есть несколько предметов, я немножечко, так, чуть-чуть почитал, и их, оказывается... Можно мыть, лом, ой, ломать, чинить, мыть и так далее. Видите, тут, кстати, не все предметы я даже, оказывается, выставил. И вот эти вот предметы, у которых мухи нарисованы, у которых э, молоточек, это все чинить, это все создавать, это все делать и так далее. То есть это нужно сначала купить пушку, как, которая у нас уже есть, и уже, вот, например, очистительная станция и так далее и тому подобное. В принципе, в принципе, предметов уже собралось достаточно много, да, то есть раз, два, три, три, три предмета, которых мыть надо, предметы, которые надо собирать, их уже много, и больше, получается, четыре предмета, которые нужно починить. Мне бесит, что здесь не работает скейп. Вот это вот меня уже бесит. Ну, а так а так мы продолжим. Продолжим с чем? С тем, что да, что мы сейчас будем мыть предметы, создавать предметы. Так, станция очистки Мика позволит вам очищать грязные предметы. Грязные предметы отмечены иконкой в грязи. Вот не самые мухи. Поставьте предмет на станцию очистки и нажмите вторую кнопку действия, чтобы очистить его. Самое плохое то, что здесь нельзя... Тоже сразу выставлять предметы. Вот как я уже попытался, понажимал все кнопки. Это нужно именно вот так вот выбрать предметы И вот так вот его, судя по всему, отнести. Так, ну и уже, понятное дело, его мыть. Я просто вот не понимаю, мы моем его или нет. Как тебя крутить-то? Все, я его отмыл. Отлично, его можно сразу же отнести обратно. Вот так, отлично. И взять да тихо-то, тихо, тихо. Сра... взять сразу же следующий предмет Вообще, в принципе, можно было на кнопку Т Не, ну здесь, по-моему, уху здесь, кстати, видно очень хорошо, как предмет отмывается М Да, этот, конечно, предмет такой себе Так, так его можно крутить только так, а почему у меня только рот? Ну ладно, то есть на QE только вот так вращать предмет, а как по-другому? А по-другому никак, а никак так, ну я могу вот так вот сделать, он потом сам бросит в машину предмет и все. Так, что еще, что еще помыть? А все, а вот еще картина. Разница, наверное, в том... Блин, да как ты так? Ну тут тоже, кстати, на картине видно, как предмет отмывается. Вот и все. А потом подходишь, на него жмешь на Т бросаешь его и все и он убирается все прекрасно так что у нас еще имеется чисто чисто чисто чисто все остальные предметы только это а то есть они сразу сюда пришли да ладно у это прекрасно так следующие предметы чинить где-то нужно найти ремонт station так здесь у нас здесь, что мы можем сделать вот так сделать О -о -о, отлично Пока новые полки я покупать не буду, это все-таки по деньгам достаточно много может выходить. Так, здесь у нас, что это у нас здесь? Э -э построить станцию сборки, построить ремонтная станция, все, прекрасно. Ой, я на F4 случайно нажал. Отлично, все. Так, ремонтная станция позволяет ремонтировать испорченные предметы. Отлично. Да и, наверное, сразу же... Хотя, ладно, станцию сборки пока покупать не будем. Если я все правильно понимаю, то станция сборки работает собирать предметы. Так, ну поехали. Пошли за мной. Наверное, как минимум, поэтому минус, наверное, как минимум, что вот нельзя сразу телепортировать предмет. Так, как чинить? Как тебе чинить-то? А, тоже на правую кнопку мыши. А еще и быстро нажимать. А ты че падаешь-то? что с тобой? Почему он падает постоянно? Блять Меня это начинает бесить Вот, теперь он левитирует нормально Блин, а здесь надо быстро нажимать Я думал, зажмешь и все Но нет О, а тут еще показано, какие предметы из-за этого потратятся Нифига себе Вот это, кстати, конечно, не очень То есть, получается, когда я То есть, когда беру, нахожу какие-то предметы Дерево, веревочки, всякую фигню Да, давай ты это Пролази. То есть это все уходит на починку предметов. Необычно. То есть, видите, здесь показано всего лишь одна ткань нужна. Здесь получается одна, одна дерево, одно. И так далее и тому подобное. Блин, а это быстро так все происходит? Ну, я думаю, это будет как-то подольше. Это все так просто, все так быстро. Взял предмет, загрузил. Зачем его носить, правильно? Так, нифига у меня предметов, которые нужно ремонтировать. Капец. Они так прокруживаются Так, отлично Здесь металл нужен, три штуки Да ладно, что так много Еще трех, это наверное из-за того, что она чугунная Офигеть, просто 9. И еще три, правильно? И еще три Да давай Офигеть просто Это очень много То есть смотрите, у меня осталось 12 шестеренок всего так, о, -о, о какое кресло. Да это прям такое батецкое кресло. Интересно, а может быть ли предмет, который может и сломаться, и быть грязным? Ну, то есть я бы не сказал, что этот стул чистый, да? Его надо... А что так много дырок-то? Что этот предмет, ну, далеко не чистый. Не, я понимаю, он может быть раритетный, все такое, но все равно это как-то... Как-то это все равно не чистый. Если все-таки есть варианты, когда предмет будет грязные И словно это будет круто Так, ну в принципе, теперь все Теперь все, отлично Отлично, мы узнаем что-то новенькое Так, а здесь чем-нибудь могу поставить? Здесь могу поставить, а здесь? Здесь нет места, и здесь на станции нет места Остались только, судя по всему, большие предметы Так, ну а что? Надо открываться Надо открываться, а что еще поделать? Надо, надо продавать предметы Закрыть входы. Я не знаю, как они будут входить, но мы закроем все входы, все щели, все закроем. Как я понимаю, это тоже как-то работает со сте... Так, это стена. Флорс, это пол. Стены, пол. А как эти менять? Постеры, например. Используйте улучшающие... О, вор! Мы топорищем, блядь. Так, сколько? 18 баксов? А что так мало? Забирай. Так, улучшительная пушка, ну-ка. А, во, нифига. Нифига, у меня тут постеры О, вот этот постер можно оставить Нормально, о, с петуша О, с петушариком нормальный постик Так, что здесь, здесь вот такой пусть будет постик Вообще прекрасно Зачем стандартный, вот с кока Или что это такое, не знаю А все что ли, всего три постера Ну четыре, точнее Так, mm -hmm. это агент, агент пошел нафиг А эти менять нельзя, да, то есть А что так мало постеров Я думал их как-то больше А их все что получается, три штуки что ли да с петушком придется заменить И что у меня тут вообще есть Так вот этот конечно беспонтовый Вот этот беспонтовый Пиво Ну это, это те, которые, которые я получается нашел Ну вот пусть вот так вот как-то и будет Так, 176 Поторгуемся, поторгуемся Отлично, еще ракет. От так Ай почти а Ну ладно, 16 накинул, красавчик Давай еще разочек он уже такой уставший, уже думает, ай, ладно, накинуем еще 40 баксов и просто на сотку больше продаем. Прекрасно, вообще прекрасно. Так, стоп, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, вот так. О, еще 200, 200, две сотки баксов стоит. 465, да ладно, нифига себе, как жирно. Вот это жесть. Ну, здесь из дорогого только микроволновка. Так, поехали, поторгуемся, поторгуемся. Так. И. Блин, мне читаю, это аж в глазах рябит. Я так боюсь наряд и промахнуться, что вообще капец. Отлично. Отлично. ловкость. Ох, плюс 116. Офигеть! Ну ладно, рядышком. Плюс 46. Ну, 46 тоже неплохо. Вообще, отлично, красавчик, забирай, конечно. Так, да, с тобой мы тоже поторгуемся. Ай, почти 10. я был близок. Моё, это мое последнее предложение. Нет, чувак, не двадцаточку ты накинешь, да, накинешь, конечно Так, что у нас еще, два больших предмета? Ага Ага О, а, картина была большая 375, нифига себе А это средняя, да? Полка для средних размеров, ну у меня есть полка для средних размеров, правильно? Да, это полка для средних размеров, агент, да пошел ты нафиг так, ну постеры мы поменяли, все это мы поменяли. Мы можем пол, да, поменять. Надеюсь, время-то будет идти или что? Так, 4. А, вот. О, а что не денег стоит? Я же их находил. Ну так не интересно. 400... Он предлагает на 38 баксов больше. И еще сотку накидывает. Прекрасно. И еще 38. Отлично. Я просто, просто красавчик. Конечно, отлично. Нифига он тут прямо передо мной. Да все, все, агент, все, иди нафиг Так, а здесь что? А, ну вот здесь пол Ой, а здесь ну здесь такие полы какие-то, но не очень Типа за косарь, блин, и она какая-то беспонтовая Так, сколько там? 550 он на 50 баксов больше предлагает Поторгуемся У -у -у -у -у. Еще 125 сверху Ух, блин Вот это я поднял бабла Вот это просто прекрасно Подожди, подожди все, предметы кончились, да? То есть больших предметов больше. То есть большие предметы, конечно, очень выгодно продавать. 155, сотка. Ну, то, что меньше 100, торговаться не буду. А вот уже с предметами за 100 и выше уже можно и поторговаться. Ну, не знаю. Мне, кстати, это немножко нравится, да? Ну, как это все сделано. Но если, например... Еще, наверное, можно будет пооткрывать эти. <псих> так, 88, забирай <псих> Еще можно будет, наверное, открыть Полы, стены, может быть даже потолки Хотя на потолках тут какие-то номера машин, что ли Нет, это не номера машин Это, наверное, номера, где они побывали Но тут есть машины Номера машин Кебаб <сих> Неплохо так, ну это я не, не вижу смысла пока покупать. Так, что ты хочешь взять? 70, забирай. Забирай, забирай, забирай. Так, а здесь улучшительная штука. Отмычка. Он просил купить отмычку, поэтому покупаем отмычечку. И улучшаем топор. Ну, он просто будет больше предметов находить. С того самого момента, как только начинает, получается, лучше рубить... Правильно ли? шанс обнаружить обрезки и древесину еще лучше. Видите, это как бы прям улучшение, прям самое то. Все, все, все, забирай за 200 бачей. Не, мы нормально бабок подняли, да? Поэтому не против купить улучшение. С ним можно взламывать замки средней сложности. То есть, понимаете, да? Замки потом будут жестче. А что еще можно купить? Все, что ли? Это все, что можно купить? Ну так интересно. Не, это маловато, конечно, но... Хотя бы какое-то есть разнообразие. Ну чё, где, где, где, давай еще, еще один. Надеюсь, ты за микроволновкой, красавчик. Это очень yeah. хорошо, что за микроволновочкой пришел, потому что сейчас мы дальше уже пойдем дальше искать. Исход... Ну чё, oh, типа yeah. этот волк этот радужный или какого-то. Нифигасик, как резко. С меня хватит. Да ладно, на зеленый же было, на зеленый. Офигеть. Он просто не захотел больше купить. Это у нас радужный котик, Да. Ну, в принципе, похож В принципе, похож Так, ну что, пойдем, пойдем дальше Правильно, что задерживаться Так, йоу, помнишь эту Просветленную дамочку Мэри? Она исчезла, и после этого ее дом Стоит уже несколько лет и пустовал Теперь им владеет Мика Если тебе удастся выиграть на торгах То продай мне вот эти часики Я думаю, я уже в прошлый раз это читал Должно быть больше двухста с половиной тысяч У меня есть 5500, поэтому можно ехать, можно ехать и творить магию, меня всегда убивают, вот сейчас коня проехали и танк, это мне просто интересно, где они едут, там что, где-то зона 51, следите за предпочтением клиентов, вот этот, кстати, тоже не понимаю, вот это, там что-то наверху можно заметить, там труба, хотя зачем там труба выступает, отлично, ну да, я так и понял, что сразу же этот дом мы и будем покупать, там труба наверное, не просто так стоит. Особое мероприятие Микко. Как я понял, Мика здесь владеет всем. Вообще всем, чем можно, она здесь владеет. Так, начало. Сначала мы походим по улице, пособираем мусор, всякие металлы, денежки. Так, здесь ничего нельзя взять. Здесь у нас мусор То есть денежки это Да и вообще все вот эти вот материалы Это очень полезная штука Как я понимаю здесь любой мусор продается Все любое собирается Ну почти любой То есть некоторые же предметы мы уничтожаем Чтобы из них уже сделать Продаваемые предметы как говорится Так отлично Нифига тут бутылок Мне кажется когда будут на торгах у меня уже будет ксарей 6 Если так все продолжится не, здесь не все бухают, как можно заметить. Да, не все. Но ничего, ничего. Так, вон еще мусор. Прекрасно. Сейчас мы подойдем поближе. Опа. Новая коллекция пола. Мусорка, в которой ничего нет. Это вообще законно? Так, ну дом, который продается, мы чуть попозже подойдем. Сначала нужно все осмотреть хорошенечко. Все пролазить. Все осмотреть. А я лопату купи. А я лопату купил. Все, прекрасно. Ну, вдруг пригодится. Где-нибудь здесь же и на улице и пригодится. Давай, давай. Так, кусты, в которые нельзя залезть. Ну, все, что ли? Ну ладно, я что-то повременил немножко со словом 6 косарей, но, по крайней мере, какую-то копеечку. Ну, мы заработали. Так. Куда нам? Нам туда. Здесь закрыто, здесь ничего нет. Ну, поехали! Погнали, 2500, значит больше, ну там плюс, но больше бы не хотелось тратить Первая текущая ставка 300 бачей Высоко метите, леди, метите, ладно Надеюсь, ты будешь беден, Ха-ха-ха, нифига себе Ну, пора начинать Нифига, вы что, ребята, вы куда так разогнались? Давай-ка соточку, вот, 900, нормально Нормально, вообще прекрасно Сейчас сейчас сразу две сотки поставлю, если сейчас что-то поставят. Опа, 1200. Я не уйду. Если я не найду, что покурить, и все, и тишина. Так, четыре сотки нет смысла, кстати, слишком дорого. Бог даст, в окно подаст. Такие фразы, конечно, здесь летующие. Там вор стоит, смотрите, сзади, что-то смотрит там, что-то рассматривает. Так, дракониха к вашим услугам. Пошла вон. Ой-ой-ой-ой-ой. сейчас бы кто-нибудь ничего не поставил. Все, все, кыш, кыш. Пошли вон. Ладно, я иду домой, отлично Ну пора начинать, ах ты ж козел. Ладно, три Блять, больше не дам, вот реально Это просто к черту деньги Отлично За три косаря купил, но это все равно дорого Я две пятьсот планировал А тут две девятьсот Так, как я понимаю, получил ключ и сразу дверь открылась Это законно, да? Так, ну поехали То есть это чей-то разрушенный дом Получается человек, который здесь был, пропал Исчез а мы сюда пришли искать что-то. Отлично, предметик есть какой-то, никакой. Так, что еще мы имеем? Так, хорошо. Хорошо. Так, тут есть что-нибудь. Ну, конечно же, пиво. Газета. Каких-то там веков непонятных. Так, в первой комнате мы разобрались, правильно? Так, хорошо. Тут инопланетяшки нарисованы, всякая тема. Блин, а прикольно. Такие рисунчики всякие присутствуют, так сказать Здесь у нас что, здесь тоже Стоп, не надо Тут как будто, знаете, бомжи жили, что-то рисовали себе тут на жизни Вообще прекрасно Хелп, опа, там хелп написано Отвечаю Там хелп написано, там не хелп, там нет, там хелп Ну, все просто, так, хорошо Тут у нас черепок какой-то рисован Опа, Аньки, нифига себе, картина А что, я ее продать не могу? А, вот могу, да А, это постер Нифига себе, вот этот неожиданный поворот Ну выглядит он, кстати, прикольно Он такой золотистый, прям нормально выглядит Так, мусор, фигусор Мне так кажется, что какие-то тараканы падают Когда вот этот, ну, когда что-то ломаешь Опа, здесь можно как-то зайти сюда Надо запомнить Так, что мы еще имеем? Мусор, фигусор, это все понятно Надо собирать, все это должно быть Ткань фигань так, что у нас? Черепок, дверь, которую вынесли. Так, нет ключей, должен быть ключ. Опа, отмычка. А, ну она, судя по всему, просто работает. Понятно, я понял, как она работает. Ну, как говорится, поверни в нужную сторону, и все будет хорошо. Так, я уже что-то слышу. Ты, наверное, тоже слышишь это. Хотя, может быть, и нет. Ну должен. Пусто. Пусто. Пусто. Пусто. Пусто. Хорошо. Блин, тут так темно вообще ничего не видно. Опа. О, дорожный тостер. 150 бачей, блин, заплатить, чтобы его увезти. Это, конечно, жирно. Ой, пылесос, нифига себе. Чего мы сейчас? Мы сейчас озолотимся, особенно на, на тачке. Упаньки, это у нас тромбон Хорошая штука должна быть Так, так, так, закрой, закрой шкафчик, дай пройду Так, что у нас тут еще есть где-то? Опа, столик хороший О, Прекрасно, прекрасно Предметы, по крайней мере, выглядят дорого Я думаю, из них нормально сейчас бабла подниму То есть я сейчас 3000 потратил, получается и тем самым надо будет посмотреть, сколько я подниму. Потому что, ну, если я не подниму бабла, то печалька. Так, а там внизу что-нибудь есть? А там под ним вроде ничего нет. Гараж не открывается. Здесь ничего нет. Здесь ничего нет. А, здесь нужны ключи. Тут какие-то надписи. Так, подъем на второй этаж. Прекрасно. У нас есть топор. Поэтому все прекрасно. Блин, конечно, с надписями это, конечно, да. Опа Здравствуйте Добрый день Такой рисунчик прикольный Здравствуйте Опа, какое кресло, тоже забрать Опа, вы слышите это? Отмычка опять Отлично, взломали, прекрасно Отлично Так, что это у нас тут? Компьютер Мышка от него, да? Мышка от него, да, тоже ее можно взять Прекрасно Так, постер Как раз этой бабки, там наверное что-то было написано на этих Постерах, там может быть она там Пропала без вести, там или умерла Или еще, ууу, комод Или еще что-нибудь, ну типа много разных вариантов Может быть Тут же наверное что-то такое в этом Плане придумано Так, тут ничего нет Здесь у нас ничего нет Здесь у нас тоже ничего нет Блин, рисуночки, конечно, топовые. Мне кажется, шкаф можно подвинуть, или с ним что-то можно сделать. А, нет, не ломается? Опа, картина. О, картина, 75 баксов. А, тут все-таки написано, сколько что стоит. Я вообще что-то не обращал внимания. Ну, ну, типа, есть надписи, есть надписи. Где-то я там слышу, блядь, Туалеточку нашу с вами. Где-то она тут есть. Главное внимательно послушать, с какой стороны. Возможно, это как раз-таки там, куда мы не можем попасть. Может быть, где-нибудь там окно ломается. Потому что ключа я что-то не нашел. Ну типа где он здесь? Может быть, на полках его нет? Либо я такой невнимательный. Да в принципе нет. На полках? Нет, может висит где? На стенах вряд ли вообще может висеть, правильно ведь? Ну, где он тут может висеть? Тут такие три сумки. Хм. Не знаю, фиг знает. Так, где может быть ключ? Ключ. Где ты, мать его? Так, какой еще ком не был? Так, здесь. Здесь и все обошел. Это я обошел. Здесь точно ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Здесь тоже ничего нет. Может быть, я где-нибудь просто где-нибудь высоко пропустил? Да нет, вроде. Может, втором этаже все таки упустил. Где что. Ничего не висит нигде. Здесь тоже. Здесь ничего не висит. Здесь вроде бы ничего не висит. Здесь вроде бы тоже. Может, у тебя где ключа? Да нет, вроде. Нигде его нет здесь. Не понял. Чё мне тут каждый сантиметр теперь рассматривать? Так, может, за стенкой? Где? За шкафом? Да нет, за шкафом вроде ничего нет. Здесь тоже. Блять. Вы это видите? Как я это должен был вот реально понять? Вот висит здесь какая-то бедная, бедный крючок, который даже не видно со стороны Найти этот крючок Я уже просто начал думать, может где на улице валяется Да нет, все в принципе, все в доме, все как и должно быть Какашечка тут нарисована Все в доме, все где и должно быть, но все равно это как-то ну, это какой-то вообще кайп. Ну это перебор немножечко, я хочу сказать. Что это такое? Пушка за 130 бачей. Нифига. Валына. Опа, коврик, который можно продать. В... Офигеть. Опа. А сколько они приносят? Дожди их Блин, а что-то как-то по 4 бакса, что ли? Да нет, как-то все по-разному. Да, реально как-то по-разному приносит бабки. Так, мы слышали где-то здесь туалетную бумагу. Так, здесь, здесь копать можно? Опа. Опа. Кии, алый кабан. Забираем. Конечно же, забираем. Из ведра я получил дерево и нитки. Это так работает, да? Ведро это всего лишь дерево и нитки. Теперь хотя бы я получаю из бревен Хоть какие-то вещи Ну, из камня я получаю металл Хотя это специальный этот Опа, вон на лестнице Я понял, о чем вы имеете. Я понял, хорошо, сейчас все Сейчас залезем, сейчас все будет Он еще один постер Так, тут нигде ничего не копается, правильно? Так, сюда залезем А сюда нельзя? Не пускает, прикиньте Так, ладно, хорошо она не опускается или опускается? Не опускается. Отлично. Так, мы здесь. Прекрасно. Так, я в поисках туалетной бумажки. Я думаю, за это. что Ну, чего-нибудь да будет. Опа, манекен, на него можно вещи ставить. Можно было бы его использовать, как раз, чтобы продавать что-то. Было бы самое то. Ну, то есть тоже бы неплохо бы выглядело те же самые вещи. Хотя какие я же шмотки не продаю? Че это я? Я ж только барахло продаю. Опа, вот и часы. Так, где-то тут туалеточка, я не понял. Так, подождите-ка. подождите ка а как мне. Так, сначала надо ее найти. Сначала ее надо найти. Где-то же я ее слышал. Она, по-моему, там, вот наверху в самом. Опа, стиралка. Да ведь? Это же стиралка. На стиралку похоже, по крайней мере. Тут я неожиданно зашел в гости. Здравствуйте, как говорится. Все предметы собраны. Да подождите я туалеточку не нашел. Какие все предметы собраны? Так, может со второго этажа где-то? Да нет. Здесь все закрыто. Вы слышите ее? Она, по-моему, прямо надо мной где-то. Так, здесь тоже все закрыто. И здесь все закрыто. Так. Ее хорошо слышно здесь. Это получается, она прямо над нами. Так вот, как туда попасть? Так, это задний двор. хочу с передней двери посмотреть. Да нет, ее даже не видно Что-то стоп А я гараж могу открыть? Нет, не могу Так, стоп, а где туалетка-то? Я думал, она на крыше Так, давайте-ка поднимемся Или не будем? Нет, поднимемся на второй этаж, получается Мы ее слышим здесь в проеме Может, где-нибудь какая-нибудь стенка? Да и нет, вроде бы Шкаф не двигается Мусор тоже. А может быть она где-то внизу? Ну-ка. Вот здесь я ее уже не слышу. Да ну, какая фигня, я не понял, где туалетка моя? Может, потолок где че ломается? Я не понимаю ничего Может все-таки в гараже Может там что-то есть Так, где гараж? Гараж Гараж Гараж здесь Может рычаг какой, рычажок Или еще что-нибудь Так, здесь ничего нет Здесь тоже что -то я не понял Это вентиляция Рычагов я никаких не вижу. Ничего я не вижу, я не понял. Это как надо было сейчас ее спрятать? Чтобы ничего не было слышно и видно. Не понял. То есть на втором этаже ее слышно. Хорошо. Где-то слева. Хм. Чего здесь? Опа! А вот и рычаг. Опа! А вот и шкаф открылся. Я же говорю, что здесь где-то что-то как-то. Нифига себе, здесь местечко. А вот и туалеточка. Ой, я ее сломал. Понятно. И кресло тоже ломается. Я думал, их продать можно. Они же новые, их же можно было реально продать. Нифига здесь музыка играет. Воу! Вот это мы уже полчаса, вот это нифига себе время летит. Вот это нифига себе время летит. Я даже не замечаю, как в этой игре просто время летит. Надо все, надо валить. Мы же все предметы нашли, только вот видите, с туалетчика заморался. Вот это долго, да. Вот Это было что-то, конечно, вообще непонятно. Так спрятать. Это все, вот в этой миссии прям все так спрятано. Это, и это только добавляет интерес. Это приходится искать. Ну, тачку раритетную мы, конечно, нашли вообще. У меня нет слов. <па>. <п farewell> Мне больше интересно, сколько она стоит здесь. Потому что, если она будет стоить тысячи полторы... Это будет круто. Нет, вообще получается, чем дороже я продаю предметы, тем лучше. Мне уже, наверное, надо расширяться потихонечку. Сейчас, дядь бил, давай, дядь бил, неси все. Опа. Сразу все отнес. Так, чем чинить, ломать надо? Так, искомый предмет. Опа, помыть надо. Помыть мы можем. Да тих ты. Все, помыть мы можем. Оп-оп-оп-оп. Все-таки видно в некоторых местах. Как моется предмет Так, теперь вот так А, все, я разобрался вообще, как это работает на самом деле Так, отлично Сейчас мы со всех сторон Я живу сейчас со всех сторон Я просто все помоем, все сделаем Вообще все прекрасно будет Какое-то письмо еще пришло Так, здесь мыть, мы ломать Ничего нигде никак не надо Все прекрасно, все, можно продолжать так, отлично, отлично. Нет. Не тут. Надо, кстати, купить. Надо, кстати, купить побольше места. еще хотя бы одну. Надо еще хотя бы одну купить. По той простой причине, потому что ну не хватает места. А так хотя бы вот будет прекрасно все вот так вот стоять. Ну, еще, не, еще одну не буду По денег мало осталось. Я не знаю, чего нас ждет дальше. 2500, да, говорю. Денег мало осталось. Начиналось с нуля. 2500, мало денег осталось. Запаковать и отправить. Прекрасно. Плюс 380. Еще что-то по почте пришло. Так, что это такое? Так, усталят видеоигр про жестокость, пушки и секс. Купите игру из хитовой серии "Гараж". Сел гурус. Победителя последней церемонии Бам... Бамфта. Играйте за продо... Райдоху, который покупает всякое старье за копейки, а потом продает его за бешеные бабки в интернете. Кто хочет стать гаражным газелионером? Вот эта ссылочка прям на нас, ссылочка на нас. То есть мы уже выполнили 4 задания, это прекрасно, это очень хорошая, так сказать, новость. Но по заданиям все кончилось, все везде, все, как это понять, кончилось. Ну, Вещи продаются сейчас, будут продаваться, все будет прекрасно. Так, здесь у нас получается три полки. Да, надо было вот здесь полку купить, чтобы они вот так вот тешечкой были. еще, кстати, можно будет вот эту купить, полку средних размеров. Ну, а на этом будем заканчивать с вами, дорогие друзья. В торги войдем завтра, чтобы, как говорится, новый день. Новые новости, новые интересности Но игра меня пока очень радует Будет очень интересно, что будет дальше То есть сейчас мы уже, получается, не гаражи купили, а целый дом И уже его, как я понимаю, забрали себе И теперь это наш дом И мы можем делать с ним все, что хотим Наш туалетная бумага Значит, такая, значит так выглядит, конечно, как я не знаю Как, как зв... Ну, звезды Я сначала, кстати, думал, что это точка, а это звезды Нифига себе Ну, а вам спасибо большое за просмотр за подписку, за комментарий интересный. Всего доброго До новых встреч. Пока-пока.